Всем снова здрасте, это снова вы, а это снова я Направляюсь на тренировку КНБ Апрелевка, которая у нас традиционно проходит в понедельник, среда, пятница, 8.30 вечером На Парковой 11, корпус 1 Московское отделение школы казачьего ножевого боя Занимается каждое воскресенье в 13.00 Встреча народа в центре зала метро алма а, Все вы прекрасно знаете, что наш Основатель школы казачьего ножевого боя Дмитрий Николаевич Демушкин сейчас заперт на домашнем аресте дома. И, ребята, опускаем шапку по кругу, потому что наши личные средства уже немножко поскуднели. Все реквизиты, по которым можно поддержать Дмитрия Николаевича, как морально добрым словом, так и денежкой, оставлены в описании этого видео на ютубе бабки нужны тупо на пропитание и на адвокатов вот. а что хотел помимо всего прочего еще сказать касательно нашего филиала я все думал, как сделать вход на тренировку платным так, чтобы школа по-прежнему существовала номинально бесплатной Мне как бы я уже выражал свою позицию по вопросу финансового сбора что на ютубе что с парней на тренировке я не гонюсь за деньгами, особенно за маленькими но очень хочется, чтобы ученики серьезно относились э, к нашим э, встречам и тренировкам и те, кто проходит отбор временем то есть не на одной-две тренировочки побывали а так уже так три 4 пять месяцев занимаются вот у них Достаточно остро стоит вопрос мотивации, зачем им дальше зачем они дальше приходят на тренировку. Ну, чтобы они с самого начала задавались этим же самым вопросом, уже прям с порога, объявляется входная такса. Либо 500 рублей сноса за одну тренировку, либо это дело можно компенсировать 30 отжиманиями. 10 на пальцах, 10 раскоряки и 10 на с подъемом половины корпуса. Вот, сейчас посмотрим, как пацаны примут инициативу и как на это отреагируют. Ну че? Граждане-алкоголики, это не я, перчат... наркоманы блять! А я как раз перчатки. А я как раз перчатки не взял. Ну и негоже брать за других плату, а самому зайцем прокатываться. Поэтому начинаю сдаваться я смотрел смотрел. Кто думал, что это будет одним дублем, хуй вы угадали. Сейчас отдохну и продолжим. Давайте, вы там эти свои раскоряки, а я на пальце. 30. Блять. За Родину. Нормально, да. нормально. Нормаль. Она... По-первых, по да. раскоординация, это нормально. Наоборот, деда Солома Олеговича Четыре Подожди, подожди, сейчас настроится Здорово, дядя Максим Мы тут только что приняли решение А Опоздунули на 10 э, раз больше отжимаются Так что готовься У меня взятка Нихуя, только абонемент, либо э, билет А, ты про взятку До конца года взятка вот умеет человек правильный подход найти Взятку оформил в виде двух перчаток И киллороя защита на предплечье Все равно отжиматься будешь Венчаются Раб -божий Вадим раб Божий Дядь Максим сделал подгон Противопорезная накладка на запястье Ну и как бы Вы же знаете как мы любим все тестировать а зачем тестировать на каких-то свинюшках, когда можно протестировать на себе, Серега? Я тебя умоляю, ты главное по ней попади. А вот ты хочешь? вот никуда не мимо. Да почему нет? Все помнят? Прям стандартный удар. Почти не прорезал. На самом деле прорезал. Ёб твою мать, как страшно, да? Реально прорезал. И вот это лютый же. персистенс. Все той же пиздюлиной. Так, ну раз такое дело. Нет, слушай, вот ну, надо тогда продолжить эксперименты. Держи штурм. Привет. Как твоя рука? В принципе, страшно. Давай, уже не, не бойся, уже как бы все. Самое страшное. Штурм был в быту. С курткой. Серьезно что ли? <смех> <Не крида смех> что это за стигма такая? Это, ребята, это Алиэкспресс. <смех> поэтому... Все, Ровну. Слушай, и мои антиборезки типа, с Алиэкспресса тоже нормально. Ты ну, сам видел, ты сходил, вот только я, я Такие же взял. Давайте теперь. Вот короче. Не дал. Да, как бы куртка у меня тренировочная, хуй бы с ним, там да маленькую заплаточную сделала. Ну просто, да, имеем в виду, на что ну, рассчитываем жалко. с Алиэкспресса и что можем как бы получить? Это вам не эндуро, как бы на кармане, который тебя подведет просто в бытовом сегменте. Это извините меня, вы на это как бы здоровье кладете, рассчитываете. Вот, имеем в виду, продолжаем тренировку. <звы> а <ты что> <звы> Если я такие же заказал. Это я, кстати, еще. Ну, как бы. Вот, кстати, на самом деле еще не соседей. Ислав Т, вот нет, я не сильно. Я вот здесь резал. Ну, реально просто стремно по живому человеку. Не, ну там замотка у меня нормальная просто хуй пробьешь все. А здесь ты сам. Да это хуйня! А здесь ты сам понимаешь, после того, что вот это я рубанул, а вот эта херня тяжелая. Примерно.. Меньше даже полсилы Понятно Такой, достал Там, правда, иногда видно, что это, как я Сетка А здесь? здесь? Нет, слушай, по... Ну, я не вижу Я дома при нормальном освещении посмотрю и сравню с перчаткой У меня перчатка У меня, таких, да, в перчатках такой. тоже сетка Да-да-да А не здесь дырочка Блин, обидно Ладно, привет китайцам, мы пошли дальше.